Возвращение в строй российского крейсера Адмирал Нахимов станет катастрофой для НАТО. Посредством модернизации крейсер Адмирал Нахимов сможет заполучить статус мощнейшего корабля, имеющегося на службе ВМФ РФ. На тяжелом атомном ракетном крейсере Северного флота Адмирал Нахимов, который проходит глубокую модернизацию, стартовало формирование экипажа. Сообщается, что на корабле будут нести службу порядка тысячи специалистов из всех флотов России. Напомним, что серию тяжелых «Орланов» длиной около 250 метров заложили на Ленинградском Балтийском заводе еще в 1973 году. В 1988 году адмирал Нахимов вошел в состав Северного флота СССР, свой последний крупный переход корабль совершил в 1997 году. Начиная с 1999 года тяжелый ракетный крейсер находился на ремонте. Текущее обновление Нахимова. По сути, привело к рождению нового корабля, ведь на нем заменили практически все системы, оборудование и вооружение. Универсальные корабельные стрелковые комплексы крейсера можно снаряжать калибрами, ониксами и даже новейшими гиперзвуковыми цирконами. Комплекс ПВО элемент Tredud позволяет поражать воздушные цели на дальности около 150 км. В свою очередь, универсальный артиллерийский комплекс АК-130 со скорострельностью от 20 до 86 выстрелов в минуту позволяет вести огонь из спаренных стволов по морским и береговым целям на расстоянии до 25 километров. Стоит добавить, что корабль будет нести на борту три вертолета, миноторпедное и противолодочное вооружение РСЗО, а также мощные радары и цифровые системы связи. Несмотря на то, что основным местом службы адмирала Нахимова станет Северный флот, благодаря своей ядерной силовой установке он не будет ограничен в дальности передвижения. Таким образом, наш обновленный крейсер при необходимости сможет выполнять задачи в любом районе Мирового океана. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик. Рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.